Приветствую всех зрителей в пятнадцатом уроке начального курса арабского языка, ассаляму алейкум. Мы наконец-то добрались до изучения буквы Айн, эта буква самая сложная для произношения, по крайней мере у большинства изучающих арабский язык она вызывает сложности. Весь урок мы посвятим только произношению этой буквы, И здесь действительно есть о чем поговорить. Обычно мы изучаем по две-три буквы и изучаем сразу произношение и написание. С буквой «Айн» немножечко больше информации, поэтому я решил выделить отдельный урок именно под произношение. Я постараюсь вам рассказать о трех возможных способах тренировки произношения буквы «Айн», а также об ошибках, которые встречаются в ее произношении. Итак, друзья, буква «Айн» означает гортанный звук «Р». р Данный звук или схожий с ним встречается в других языках очень редко. Но, насколько мне известно, в некоторых кавказских языках есть произносимые похожим образом звуки. Однако, в распространенных языках, которые мы привыкли все изучать, например, европейских, английском, немецком, французском и так далее, таких звуков не встречается, как нет горотанных звуков и в русском языке. Именно поэтому нам очень сложно научиться произносить горотанную букву rain в арабском. Отсюда я выделил главную проблему у обучаемых. Они не чувствуют гортанную мышцу, которая отвечает за произношение данного звука. Мы просто не привыкли эту мышцу задействовать в произношении каких-либо букв, то есть мы не умеем ее включать, если так можно выразиться. Конечно, некоторым народам Северного Кавказа проще, например, чеченцам, даргинцам, аварцам, у них есть такие похожие гортанные звуки. Но мы говорим о большинстве людей, о русскоговорящих, тюркоязычных и других, которым сложно. Это я наблюдаю с момента, когда начал преподавать арабский язык несколько лет назад. Примерно у 90% учеников возникают сложности с произношением буквы рейн. Также при общении с арабами я встречал часто мнение, что э, не арабоговорящие, то есть европейцы, туда же входят и россияне, и другие народы, допустим, там Азии, они не могут э, по определению научиться произносить букву ⁇ айн. Вот не дано им и все. Я с этим мнением в корне не согласен. Объясню почему. Дорогие друзья, все народы на Земле имеют одинаковое строение гортани, органов речи. Нет никаких физиологических особенностей, которые бы позволяли арабам произносить букву рейн, а другим не произносить. Нет таких препятствий, понимаете? Мы физиологически одинаково устроены. У нас есть те же мышцы в гортани, которые позволяют произносить букву рейн. Просто мы не привыкли эту мышцу включать. Мы ее не, прив... не чувствуем. Отсюда напрашивается вывод, что нужно учиться задействовать эту мышцу в гортани, Нужно научиться ей управлять, и не просто задействовать и управлять. Но еще требуется время, чтобы мозг привык э, вот эту мышцу включать, так скажем. Я имею в виду, что когда мы научимся произносить букву «Айн» отдельно, нам нужно еще ее будет научиться произносить внутри слова, когда кратковременно нужно, э, не сосредотачиваясь, в, э, с легкостью произносить. Да, это потребует времени, тренировок, э, естественно. Но это возможно. И в этом уроке я расскажу вам три способа, три упражнения, которые я использую в преподавании, для, в обучении своих учеников, чтобы как можно проще они могли понять, какие именно мышцы в гортане задействованы. И важно не просто понять, а если более точно выразиться, прочувствовать, именно прочувствовать эту мышцу. Эти три упражнения вы вряд ли где-либо встретите, потому что это, так скажем, моя методика я пришел вот к такому объяснению, очень простому, чтобы людям помочь прочувствовать эти мышцы. И многим эти упражнения помогли, я надеюсь, и вам помогут. Итак, первое упражнение, я о нем уже рассказывал в старых версиях уроков, и многим оно помогло. Назвала это упражнение полосканием горла. Заметьте, это не означает в буквальном смысле, что нужно идти полоскать горло. Ну хотя, если не будет понятно на словах, вы не сможете это представить, можно будет попробовать набрать воды в рот и сымитировать полоскание горла, чтобы понять, какая мышца задействуется. Тут на ваше усмотрение, я же хочу здесь донести вот какую мысль. Все мы полоскали горло, когда простужались. В детстве или во взрослом возрасте, неважно. Если болит горло, раствор соды с солью или с йодом и полощем. Например, когда я полощу горло, я набираю в рот некоторое количество раствора и запрокидываю немного голову назад. Что происходит в этот момент, когда я запрокидываю голову? Что удерживает воду от попадания в дыхательные пути? Удерживает гортань, она смыкается, зажимается. То есть закрывается, не пускает воду. Именно... Мышца, которая закрывает нашу гортань, зажимает, чтобы вода не попала в дыхательные пути, работает и при произношении буквы «Н». Вот этот способ позволит вам прочувствовать, какая именно эта мышца. Следующий, второй способ, если не поможет, первый. Это похожее упражнение. Вместо воды мы задерживаем воздух на вдохе. При этом должна срабатывать та же самая мышца в гортане, которая перекрывает поток воздуха на вдохе. То есть мы прекращаем вдох воздуха не тем, что просто прекращаем расширять наши легкие, а тем, что как бы смыкаем гортань, перекрываем воздух. И наша цель здесь тоже прочувствовать нужную мышцу, как она работает. Следующее упражнение, третье, я его назвал гортанный рык. Лучше всего она получается у мужчин. Мужчины любят такие звуки издавать. Представьте, что вы злитесь или что-то тяжелое поднимаете и, выдыхая воздух, сжимаете горло так, что появляется вот этот самый гортанный рык вибрация. Что-то вроде этого. Там тоже срабатывает мышца, которая сжимает горло, чтобы вот этот рык получился. Понимаете? может такой способ вам пригодится если предыдущие два не работают в любом случае ваша цель прочувствовать какая мышца отвечает за сжатие гортани. Когда вы поймете что эту мышцу прочувствовали попробуйте ее также сжать но уже на выдохе и при этом произнести букву «рин». сжимаем мышцу Рин. Рин. Рин. Давайте прочитаем букву ⁇ ain ⁇ с тремя огласовками. Согласовкой ⁇ фатха ⁇ Согласовкой ⁇ киасра ⁇ Обратите внимание, что с согласовкой ⁇ киасра ⁇ мы произносим звук ⁇ и ⁇ Но так как мы сжимаем горло, у нас получается ⁇ и, «и». ⁇ То есть ⁇ и ⁇ произнести не удастся. А, вообще все гортанные звуки они считаются твердыми и с твердыми звуками в арабском языке огласовка кестра звучат как и буква также относится к твердым она гортанная и придает вот это звучание кясре как и следующая огласовка замма о у мы тренируемся отдельно с тремя голосовками произносить букву для того, чтобы никакая лишняя информация нас не отвлекала. Однако букву ain лучше всего тренировать в словах. Поэтому давайте возьмем три слова, три примера для тренировки. Первое, в котором буква ain согласовкой фатха. Например, это слово н, н, н. Это предлог о, об. Ған, ған. Второе слово, где под рейн есть огласовка кясра слово «Айнаб», айнаб, айнаб, виноград. И третье слово в сочетании буквы Рейн и огласовка из замма. Слово рун, он, Еще раз, каждое слово прочту медленно. Ған. Рен, Рен, ын, Рейнаб, ын, Рейнаб, Рейнаб, Онван, ын, Вот с этими словами вам предстоит потренироваться, отработать произношение буквы Рен. И э, также я хочу особо обратить внимание на ошибки, которые обычно допускают. Ошибка первая. Буква ⁇ Рейн ⁇ не слышима Она не произносится фактически. То есть вы пытаетесь напрягать горло, но не получается. И читается просто ⁇ А ⁇ Например, ⁇ Ан, «ан» ⁇,⁇ вместо ⁇ Ан ⁇,⁇ Либо ⁇ Инаб ⁇,⁇ Инаб ⁇ вместо ⁇ Рейнаб ⁇,⁇ Вторая ошибка. Когда вы неправильно сжимаете горло, не прочувствовали, какая именно мышца, прочувствовали другую группу мышц, и получается, знаете, такой скрипучий неприятный звук, например, как вот эн вот такой сжатый, такой кряхтящий звук н да или «эйнаб-эйнаб-эйнаб». Нет, это некрасиво, это не та, не, не там работает, не те мышцы. Это вторая ошибка. И третья ошибка это чрезмерное э, сжатие мышцы и очень такое, знаете, импрессивное, гипертрофированное произношение буквы Рейн. Э, попробую сымитировать, показать РАН, РАН или Рейнб. То есть такой звук вплоть до квакающего. Тоже неправильно. То есть, нужна золотая середина по интенсивности. Не так, чтобы расслабленно совсем горло было, но и не так, чтобы оно сильно сжато было и прямо вот такой получался звук очень очень сжатый, чрезмерно сжатый. Конечно, это все приходит с опытом, с тренировками. Здесь лучше всего воспользоваться диктофоном, каким-то записывающим устройством, чтобы просто себя со стороны прослушать, проконтролировать. Это очень важно. Потому что если этого не сделать, не записывать свой голос, свое произношение, может казаться, что вы произносите правильно, что хорошо, но лучше все-таки послушать еще себя со стороны, это очень помогает. И не нужно отчаиваться, если у вас не получается сразу. Может быть, у вас получится через месяц. Бывает и так, бывает и через два. На этом мы урок завершим. Вам нужно тренироваться, сейчас все время посвятить тренировке. А в следующем уроке мы продолжим изучать букву «ин», а именно то, как она пишется в разных положениях в словах, то есть правила письма, особенности письма. Еще больше потренируемся на примерах, там будут новые примеры, новые слова. И изучим еще одну букву, которая пишется похожим образом, но с точкой сверху. Она тоже гортанная, но произносится проще. О ее произношении мы поговорим уже непосредственно в следующем уроке и, соответственно, со всеми примерами слов для тренировки.